Мудрый человек однажды сказал: Магия глупая и тупая и не имеет смысла. И я доверяю этому человеку. Он орудует мечом и щитом. Так зачем использовать силу магии, когда ты можешь использовать энергию серого вещества и силу науки? Я знаю, как сильно задроты любят науку, так сильно, что сами они не заткнутся и однажды начнут крипово подкатывать ко своим кассиокалькуляторам. Эй, слышь, у нас у всех есть потребности, но серьезно снимите серверную. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Самое время предоставить народу очередного заклинателя интеллектом, характеристика, которая используется для заклинаний так же часто, как твоя кровать для кекса. Изобретатель — это инноватор, который решил, что магия по принципу голдовства и чародейства слишком мейнстримна, и решил создать свою магию и артефакты, прочтя два поста написанных злыми мамашами из Baldur's Gate, которые твердят, что настоящая магия дает косяк простоты. Шах и мат, чародей! За место магии ты можешь мастерить с предметами и наделять их особыми эффектами, как если бы ты сделал из него фонарь или аромасвечу, или превратил его в телефон, который только снимает и показывает тик лучшая часть всего этого наложенные эффекты длятся вечно так что радуйся своим минутным интернет-успехом пока сервера не закрыли и ты не стал страдающим блогером говоря о деление нестандартными для природы предмета эффектов при прокачке по уровню ты получишь инфузирование предмета что позволит тебе превратить ту игрушку в комоде из дилда в дебилда инфузии включают но не ограничиваются скучно увеличение характеристики молот торобак с дюпом предметов и вперед гаджет blink бусы это возможно благодаря твоему массивному IQ, составляющему миллион пятьсот, который настолько громаден, что ты можешь добавить свой модификатор интеллекта к любому своему броску или броску своего союзника. И стать абсолютным диванным экспертом, говоря всем куда лучше всего бить, ведь их слабые умы не способны справиться самостоятельно. И даже если этого будет мало, ты можешь использовать один из своих 15 магических предметов, которые сделал сам и не делишься ими, как плюшкин или обломов из мертвых душ. Или резко швырнуть тот самый дебилдов, который тайком зарядил один фаербол, будучи самым новым. Классом у изобретателя есть всего три архетипа. И нет, я не собираюсь пилить дополнение и домашнее варево. Даже не просите. Я просто хочу идти в отпуск со своим мечом и щитом. Алхимик это как пьяный доктор и имеет пару лечащих заклинаний, и может улучшить способности союзников при помощи силы бухла и азарта и поможет создать близкие отношения с питомцем. Или если тебе нужна БФГ, то артиллерист сможет создать мистическую пушку, которая стреляет тремя видами снарядов, или просто сидеть без дела, принося команде Ничего, пока ты радуешься своим творением. Потому что следить за двумя и более вещами на столе очень сложно. Так ли мастер-подземелий? И наконец, боевой кузнец. Это когда ты перестанешь ныть и возьмешься за дело вместе со своим детективом, сыщиком, рабопцом, помощником. А ха ха ха рейнджер. Короче, изобретатель любит делать, искать и использовать кучу магических предметов, что означает, что ты скорее забудешь про половину своих деяний, потому что игрокам нельзя доверить запомнить даже предметы, с которыми они начали эту кампанию. Просто держи их в надежном месте и поглядывай за ними, дабы изгой не прошел не украл все, пока ты спал, и внезапно проснулся под торжественную вертюр Чайковского. Теперь ты знаешь, как играть изобретателем что я пожал?